Явлали, Малышу, здравствуйте. Сегодняшняя тема – прощение – это победа. Если вы простили, вы победитель. Если вы мстите, вы палач. Вы должны запомнить очень важную вещь. Прощение – это выигрыш. Со всех точек зрения. Рассмотрим простой пример. Вам сделали больно, либо вам сделали плохо. Вас подставили, подвели, унизили, все что угодно. Если не идет речь о кровных узах, если не идет речь об очень серьезном потере здоровья либо лица в обществе, я эти темы не обсуждаю. Вы должны простить. Вы избавитесь от груза, прежде всего груза своей души. Вам больно. Вас вложит сомнение от, отомстить, либо простить. Вы не уверены, вы боитесь, вы страхи, вы подавлены, вы взбешены. Это есть тяжелый груз. Он не дает действовать, не дает думать, не дает жить, не дает работать. Жить, любить, отдыхать, наслаждаться жизнью. Этот камень вы будете носить долго, пока не примете единственное правильное решение. Простите. Забывать не обязательно. Никто не говорит, что прощение – это есть забыть. Вы просто должны простить. Помните. Если хотите, можете помнить сколько угодно, но должны простить истинно, по-настоящему. Отпустить того человека, а значит, не питать к нему никаких более чувств, кроме жалости. Жалости к самому себе и к нему, что вы до такого довели, что вы носили этот груз. После жалости придет понимание того, что все было тщетно, бессмысленно и глупо. Когда вы простите, вы избавитесь от этого груза. Станет легко, станет свободно. Вы можете этого человека видеть, либо нет. Но никогда не прячьтесь, не пугайтесь. Смотрите в глаза, улыбайтесь. Можете даже здороваться. Как он это расценит, совершенно неважно. Важно то, как вы это расценили. Вы поняли, что ваш выигрыш состоит в том, что вы отпустили человека и перестали его искать ради того, чтобы отомстить. И что самое важное – вам теперь не больно, вам теперь не обидно, вам теперь просто, все равно, вы простили, вы не хотите, не жаждете ни его смерти, вы не жаждете никакой мести в любом ее проявлении, вас теперь это просто не интересует, вы идете дальше абсолютно свободный, абсолютно пустой от обид, злобы и ненависти. Тот человек, который не простил, он носит эту боль, он носит эти слова, эту месть. Вынашивание планов, постоянная тяжесть в руках, в сердце, в голове, в душе. Постоянная боль, постоянное напряжение. Рано или поздно он взорвется, он сорвется, он отомстит, сделает глупость. Он сделает непоправимое. Он может всю жизнь прогнить в тюрьме, может всю жизнь в бешенстве рвать на голове волосы, коря себя за то, что он сделал уже непоправимое. Но рано или поздно этот человек сломается. Сломается от того, что всю жизнь он мечтал лишь о том отомстить. В каком бы виде месть ни была, он жаждал ее, и он своего добился. Хорошо, когда человек затухнет, остынет и перестанет мстить, но это опять время. Для кого неделя, для кого месяц, для кого десятилетие. И он проиграл, потому что он носил боль. Он носил боль обоих, а даже нескольких людей сразу вынашивая планы, строя коварные всевозможные схемы, лишая для того, чтобы отомстить и, и кому-то что-то доказать. Но прежде всего вы докажете лишь самому себе и людям, что вы глупы, что вы не умеете прощать, а значит слабы. Так вот, повторюсь еще раз, настоящая победа это простить. Все, что противоречит прощению, все, что считается антонимом прощение, и это проигрыш, это туда же и месть, это туда же и обида, это все говорит о том, что вы палач, лживый, испуганный, терпеливый, но вы палач, и вы сами себя накажете, вы уже себя наказали тем, что вы не можете простить, поскольку вы слабы, ваша невыносимая активность который выражается в злобе, в ненависти, в ярости, в зависти. Неумение прощать говорит лишь о том, что вы слабы. Значит, вы не могли укротить своих бесов. Они сильнее вас, а значит, если бесы сильнее, то вы слабее. Итак, прощайте. Всегда и во всем. За исключением, конечно, определенных случаев, и моментов. Но прощайте всегда. Говорите о том, что простили, говорите себе о том, что простили, заявляйте обидчику, что вы его простили, он прощен. Более между вами нет ненависти, злога, нет той ярости, с которой вы так хотели навредить ему, лишь бы отплатить ему тоже же монетой. Ищите другие монеты, ищите, ищите другие возможности, лишь бы вы не имели врагов, как можно меньше злились как можно меньше, растворялись в этой гадости и черни, которая называется ненависть, злоба, месть, зависть и так далее. Будьте благоразумны, прощайте. И будут прощать вас, и вы будете всегда прощены, даже за помыслы и действия, которых вы еще не совершили. Вы прощены заранее, заблаговременно, лишь по той простой причине, что вы победитель. И вы всегда и всех прощаете.